Сегодня у нас будет интересный урок И этот урок посвящен количеству То есть мы будем учиться считать И называть правильно цифры Например, один поезд как сказать по-арабски нужно? Один поезд, три вагона, например. Три вагона. Как сказать три вагона. Или, например, как сказать, пять окон. Пять окон. Четыре балкона. Вот это называется Адат. По-арабски это называется Адат. Девять колонн, к примеру, да? Вот это называется Адат. Адат. Два дерева, пятнадцать кустов. В общем, сегодня тема у нас очень интересная. Ее называют «Алядат». «Аддарсани» – два «дарса». Теперь два урока. Вы уже знаете, как двойственное число «ани» добавляется на конце. «Китабани», «Аддарсани», «Калямани», «Раджуляни». Вот то же самое здесь. от дарсани Два урока. от таси Ашара. Девятнадцатый. Валь-Ишруна. И двадцатый. Здесь мы будем проходить девятнадцатый и двадцатый урок. Итак. Тема урока. Аль-Ададу. Аль-Ададу. Аль адад это уже количество. Количество. Значит. Алядад, адад Мин. Саляса или Ашара. Юхалифульма адут. Смотрите. Количество от 3 до 10. Запомните, от 3 до 10. фульма адут. Он будет противоречить тому, что считают. Фитадкирива танити. В мужском и в женском роде. Смотрите. Например, у нас на картинке один поезд и четыре вагона. Три вагона пассажирские, один вагон товарный. Грузовой, да? Вот нужно теперь рассказать по-арабски это все. Нужно сказать, вагон, например, три вагона пассажирских, да? Один вагон товарный, один поезд. Вот здесь, если от трех до десяти, то будет противоречие. Запомните. Если вагон у нас мужского рода, значит количество будет. Женского рода. Понятно, да? Будет обратное. Мы раньше всегда проходили с вами, что все должно соответствовать. Если впереди, например, слово в женском роде, я тоже буду в женском роде. Если в мужском роде, я тоже буду в мужском роде. А здесь наоборот, от 3 до 10 обратно. <музы> Это что означает? Давайте посмотрим. Что же это будет означать, что «ай», то есть, «идакеналь мадуд то есть, если то слово, которое мы считать будем, например, «вагон», «поезд», «балкон», «железная дорога», «столбы», если он будет «мудаккаран», мужского рода, да да якуну муаннасан», значит, число должно быть, в женском роде муаннас. Ва уайда аль маадуд А если будет женского рода, то, что мы считаем, тогда будет число фаинналь да якуну музаккаран. Значит, число уже будет в мужском роде. Видите как? Но ну, давайте же будем переходить уже к примерам. И еще одно правило, еще одно важное правило, что аль маадуд, Аль-Ма'дуд в данном случае якуну джаман маджруран будет маадуд, значит джама во множественном числе маджрур на кассу заканчивается, бель идофати, потому что это будет уже мудов, мудов «лей», понятно, да? А якуну и «лей». значит маадуд то, что мы считаем, вагоны, столбы, деревья, это все будет у нас мудов, мудов «лей». Это будет у нас мудов илей. И заканчиваться на кясру или производную от этой кясры. И во множественном числе он еще будет. Так. Амсилатун лель-ма'дуд аль мудакер, У амсилатун лель-ма'дуд аль-муаннас. Сейчас мы с вами будем разбирать для мужского рода и для женского рода примеры. Например, салясату тулябин. Тулябин это студенты, значит студенты в мужском роде, значит число должно быть в женском. Салясату, уже не скажем салясун, нужно там арбуту добавлять. Салясату, тулябин. А талибатин это у нас женский род, так ведь во множественном числе? Талибатин, студентки, значит мы должны сказать три уже без там арбуты на конце. Салясу талибатин. Видите, мудов мудофилей Мудов мудафилей. Салясату тулябин. Салясу талибатин. Ля иля хайнлаллах. Вот так вот вы уже теперь знаете правила от 3 до 10. Дальше давайте посмотрим еще пару примеров. Арбату риджалин. Четыре мужчины и арбау. Нисаин. Четыре женщины. Арбаатуриджалин Арбау Нисаин. Смотрите, как меняется слово Арбау. Либо она может прийти в мужском роде, а может прийти Арбаату в женском роде. Все будет зависеть от того Маадуда, который придет после него, так ведь. Дальше. Хамсату Кутубин. ХОМСУ КАЛИМАТИН Значит, ХОМСАТУ КУТУБИН ПЯТЬ КНИГ И ПЯТЬ СЛОВ КАЛИМАТИН ПЯТЬ КНИГ И ПЯТЬ СЛОВ ДАЛЬШЕ СИТТАТУ АБВАБИН ШЕСТЬ ДВЕРЕЙ СИТТАТУ АБВАБИН СИТТУ СААТИН ШЕСТЬ ЧАСОВ СИТТУ Саатин, саатин, часы. Анди Сабату, оклямин. У меня семь карандашей. Анди Сабату, оклямин, оклямин. И видите, во множественном числе все будет. И на кясру заканчивается. Так ведь. Абуабин, саатин, оклямин. Анди Сабу, У меня семь велосипедов. Дарраджатин. Саманугадаль китаби. Цена этой книги Саманиату риалятин. 8 риалов. 8 реалов. Один реал саудийский сейчас стоит 20 рублей. Российских. Саманугадаль китаби. Самани рубиятин. Цена этой книги 8 рупиев. Саманугадаль Китаби, Самани Рубиятин. Так дальше. Ли Тисату Амамин, у меня девять дядей. Ля и ля Девять дядей. Машала, машала. Ли Тисру Амматин, у меня девять тетек. Смотрите, девять дядек. И девять тетик. Понятно, да? Дяди и тети. По 9 человек. Амам – это множественное число от слова Амму. Амму – это дядя. Амму – как вот наши уроки идут. Амму-нур. Дядя-нур. Значит, Амам – это множественное число от слова Амму. Дяди. Аммат – это уже тети. Понятно, да? Фигадаль Фасли, Ашарату Тулябин. В этом классе 10 студентов. Фигадаль Фасли, Ашру Туалибатин. В этом классе 10 студенток. Амфилятун, Хамсату Кутубин. Примеры. 5 книг. Хамсату Кутубин. Униса-Ла Ададу Хомсату Унниса. Смотрите, Китаб у нас в мужском роде во множественном числе будет Кутубун. Но когда мы говорим уже пять книг, 5 мы должны поставить в женский род. И мы говорим Хомсату. Не говорим Хомсу, а Хомсату Кутубин. Хомсату Кутубин. Почему, спросите вы? И ответ Лианналь Муфрада. Потому что муфрад, единственное число фильма Адут Музаккарун. Потому что если мы в единственном числе посмотрим слово, которое мы, мы считаем, а это китаб, а китаб в мужском роде, во множественном числе кутубун, мы должны обращать внимание на единственное число. Саманияту риалятин Восемь риялов. Унисалядаду. Число в женском опять роде. Саманияту, Там арбуту добавили. Потому что ляннальмуф радафил маадуди. Потому что в единственном числе, если мы посмотрим, не риалат, а риал. Риал он в мужском роде. В мужском роде в единственном числе. Вот на него мы мы смотрим. На единственное число. Барак Аллаху фейкум. Ва джазакум Аллаху хайран хайра джаза. Субханак Аллаху моби хамди. Кашхаду Аллах и и Ланта. Астагфиру каватубу